Всем привет, давайте знакомиться. Меня зовут Наталья, мне 31 год. По специальности я врач ортопед-стоматолог, но сейчас мой статус мама в декрете. Вернее, даже не так. Многодетная мама в декрете, потому что у меня трое маленьких детей. И вот по мере того, как у нас появлялись дети, я стала замечать, что денег у нас не хватает. Приходилось на некоторых моментах экономить. И я начала искать для себя какой-то вариант заработка в интернете, потому что... На работу я выйти не могла, а в интернете понимала, что деньги есть и деньги немаленькие. Попробовала я много чего, признаюсь сразу. Попадались такие работы, которые по факту отнимали много времени, но приносили небольшой доход. И в этот момент, как раз когда я находилась в активном поиске, мне коллега-стоматолог Евгений показал систему, где они зарабатывают с женой и предложил пройти там обучение. Ну, конечно, видя их результат, что они зарабатывают в долларах в США и зарплаты существенно превышают зарплату у нас в поликлинике. Конечно же, я пошла на это обучение. Я его прошла, кстати, оно бесплатное. Что мне это дало? Во-первых, я получила бизнес, который вмещается у меня в телефоне. Соответственно, где бы я ни была, куда бы я ни отъехала, бизнес всегда со мной, он не стопорится. Во-вторых, система Forsage Info. Автоматическая она, вот это меня больше всего подкупило, потому что система 90% работы делает делается меня и, соответственно, очень сильно меня разгружает, у меня больше свободного времени. И, в-третьих, конечно, доход. Доход в долларах США, доход на карту. И первый мой чек был 125 долларов, это был не месячный, не месячная зарплата, это был недельный чек. Вообще, сложного здесь ничего нету, если вы умеете читать, то... Вы пройдете это обучение, активно включитесь и уже начнете зарабатывать, тоже как и все партнеры, хорошие деньги. У вас у всех будет куратор, который будет помогать во всем разобраться. То есть вы не будете предоставлены сами себе. Так что, если ищете вариант, проходите по ссылке и меняйте свою жизнь к лучшему.